На 50 влезу, хватит, я вот. же вашим молодым надо ходить, да? Конечно. Зимой. еще как блин, Бегать-прыгать Как, спускай, как, поднимаемся? Может, да. Тот. все тот. Хоть попроще идти. Давай на пеньке сядем. Как ощущение после прогулки такой? Она продолжается. Тяжелый. Путь. Что поделать? Сейчас идем. Живу в гору с Алексом Митяем, наслаждаемся природой. Еще, еще в горку идти где-то километр, а то и полтора деревья природа идем проводник наш это и лучей какой-то вот тут тоже и проводник идет сметяем и вот так все тяжелее тяжелее мы в пути сейчас идем в горку опять. Дорога все тяжелее, тяжелее. Вон Алекс идет и погнали дальше. Природа, деревья. И на вот тут было. Вот дорога все тяжелее, тяжелее. Митяй с последних сил добирать и вот они идут и сейчас опять привал будет вот. все идем дальше сейчас у нас будет привал и дальше пойдем в горку идем дальше, немного забудились, нашли дорогу и опять идем вверх. Вот так вот. Природа, грибы. И... Устали. Желания вообще не отыти, но надо Ах, охотиться на НЛО. Что Через 280 метров резко поверните направо на Даховская и наберите на горных 79. Что? Что, что такое? На планете заговорили с нами. Да. Идем дальше. Идем. Тут ручей какой-то. Опять идем вверх. И так вот природа, люди тоже Пришельцы ну, тоже доход, идут там, да. за видами НО на Километра два вниз Через реву проходите и. Поднимаетесь на склон и, и в сторону лева подару И идем, опять идем, и сзади меня еще идем за поиском него. Мы уже рядом. Мы уже рядом. круто-круто Как Алекс? Живой? Пипец. Ты снимала? Нормально? Да. А ты что, не мог поднять? Я не мог. Духом. Я вчера натаскался, движел, тяжел типа летки поднимал, да, два. Хорош. Идем, идем. Привал. Я устал. Надо водички попить. Ага. Давай, Данило, не. Идти. Давай водку да, нам, то есть воду. Огненную только. Ты же вождь краснокожих. Вот он привал. Все пить захотели, но кроме меня. Лажите угу. сюда. Как раз поднимемся. Че наверх? Сейчас посмотрим. Да, посмотрим. Блин, что-то. Не пидаем. Грибы. Так, а, что, идем вверх? Фу, Вон еще грибы. Ну, мы да? Нет, легче. Это сумку, парни.